Здравствуйте, меня зовут Роман Кройтер, я доктор биологических наук и занимаюсь проблемами эволюции человека, экологии и взаимоотношения с окружающим миром. Мне часто приходилось сталкиваться с такими вопросами, как эволюция человека, стратегия эволюции человека, варианты природы человека. Из всего того количества работ, которые мне пришлось перелопатить, которые касается эволюции, биологии и природы человека, мне ни разу не приходилось сталкиваться с понятием «нормы». У природы нет нормы, у природы есть варианты, природа оперирует только вариантами, все варианты, которые природа создает в человеческой природе, они все одинаково важны и нужны для эволюционного процесса. Поэтому Наиболее мудрое решение человеку – не вмешиваться в то, что делает природа, и не пытаться диктовать ей свои законы по своему пониманию и умозрению. Это же касается и проблемы сексуальной ориентации, гендерной самоидентификации, которая сейчас в нашем обществе очень громко дискутируется. Лучше всего, конечно, дать людям жить, такими, какими они появились на свет, и не придумывать никаких других законов. Так называемая мораль, так называемые традиции, они приходят и уходят, а люди существуют, люди существуют уже сто тысяч лет на всей этой, на протяжении всей этой длительной истории вида Homo sapiens традиции и Мораль сменяли друг друга очень часто, и ни одна из них не задерживалась. Нет универсальной человеческой морали и традиции, они все меняются. Универсальная является только человеческая природа. А это этого заходить. И поэтому, если человек родится не похожим на других, левша ли, за другой ли, э, традиционной, э, нетрадиционной ориентацией, или с какими-то другими особенностями нужно дать ему нормально жить. Нужно дать возможность ему реализовать себя, реализовать свои таланты, реализовать то, что ему отпущено от природы. Каждому из нас отпущен какой-то свой уникальный талант. Мы должны, мы общество, должны создать условия для людей, для каждого из нас раскрыть этот талант. Это очень важно, потому что Любой человек может принести огромную, неоценимую помощь всему обществу. Талантливых людей, которые смогли раскрыться, у нас не так уж и много. И мы нуждаемся в них. Мы должны дать им возможность раскрыть себя. И невзирая ни на национальность, ни на расовую принадлежность, ни на место рождения, ни на другие какие-то маловажные э, признаки, в том числе и на сексуальную ориентацию, это не важно. Это не важно для людей. Важно лишь то, что человек может принести этому миру и своему обществу, которое его окружает, которое его любит, которое его ценит, которое дает ему возможность реализовать себя, опять же, на благо Родины. Тут есть взаимный интерес. Каждый член общества зависит от отношений общества к нему. И общество заинтересовано в том, чтобы каждый член общества нормально развивался, реализовал себя и приносил ему пользу. Это... Вот это, я считаю, должно быть нормой в нашем случае, в нашем обществе. Хочу обратиться к молодым людям, которым кажется, что они не такие, как остальные. Пожалуйста, не верьте никому, что вы хуже других. Вы уникальны такими, какими вы родились. Вы уникальны, вы прекрасны, вы чудесны. Вы пришли в этот мир, чтобы как-то изменить его, сделать его лучше и внести свой вклад в, в прогресс всего общества. И это важно. У каждого в этом мире есть своя миссия, и этой миссии нужно следовать. И не отвлекаться на ненужные посторонние э, выпады кто пытается вас столкнуть, сбить с вашего пути, с вашей судьбы, пожалуйста, не отвлекайтесь на это. У вас есть своя судьба, у вас есть предназначение в этом мире, следуйте ему, реализуйте себя, любите себя, уважайте себя и пытайтесь реализовать себя в этом мире по максимуму. Вы достойны этого. Жизнь всего лишь одна, и вы должны ее использовать на все 100%. Реализуйте свой потенциал. Хочу также обратиться к родителям, которые внезапно для себя столкнулись с проблемой ориентации своих детей. Это ваши дети. И вот то, что заложено в вас от природы, это любить своих детей, какими бы они ни были. Это ваши гены, ваша кровь, это продолжение вашего рода. Природа вам наказала любить своих детей, защищать их от окружающего мира и дать возможность им развиваться, расти и реализовать себя. Пожалуйста, любите своих детей, какими бы они ни были. Это очень важно для них. И это также важно для К сожалению, наши предрассудки стоят кому-то очень дорого. Цена – жизнь. Но мы должны уйти от этого. Мы должны найти в себе достаточно... Рациональность, достаточно разума и критического отношения к предрассудкам, для того, чтобы их преодолеть. Я уверен, что мы это сможем сделать. Люди, они, они легко адаптируются к новому, они легко принимают то новое, что несет в себе позитивный заряд, что несет в себе рациональное зерно. Я уверен. Я более чем уверен, все у нас будет хорошо. И в Молдове каждый гражданин нашей страны будет жить достойно, с высоко гордо поднятой головой. Все будет хорошо.